Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я не психолог и не психотерапевт. Я человек, который экспериментирует над собой. И если вам также хочется попробовать поэкспериментировать над собой, то тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и вперед делать следующее упражнения по трансформации себя в лучшую сторону. Итак, что мы с вами сегодня будем делать? Мы сегодня с вами будем учиться менять стереотипы менять какие-то свои уничижительные мысли что даст это упражнение если вы будете его делать даже когда просто идете по улице первое это импровизировать на ходу второе иногда даже в дребезги разбивать чье-то нелепое мнение и даже нелепое мнение по отношению к себе, когда у вас происходят уничижительные мысли. Ну что ж, вы готовы? Поехали! Сначала я приведу пример, что же мы с вами будем делать, чему мы с вами будем учиться. Сейчас на примере детской шутки «Пейте, дети, молоко» я вам покажу, как мы будем работать со своими мыслями или э, со стереотипами. Ну что, поехали? Пейте, дети, молоко, будете здоровы. А здоровье это что? Спорт. А спорт – это слава. А слава – это деньги. А деньги – это развлечение. А развлечение – это усталость. А усталость приводит к болезни. А болезнь – это О, смерть. Итак, дети, не пейте молоко. Сначала я вам предложу все-таки поработать со стереотипами, которые я сейчас вам приведу в пример. Для чего это надо? Для того, чтобы попрактиковаться и уметь уже в дальнейшем работать со своими мыслями, со своими уничижительными мыслями. Я также приведу примеры дальше. Вот список примеров для начала нашей с вами практики. Лучше нанимать на работу мужчин, чем Женщин. Мужчины не плачут. Дети обязаны слушаться родителей. Женщины слабый пол. Блондинки глупые. Итак, допустим, вы идете просто по улице, гуляете и переворачиваете утверждение в совершенно обратную форму. Это наша цель и это наша задача. Когда у вас это получилось, переходим к своим уничижительным мыслям. Приведу пример, который зачастую присутствует в голове каждого человека. У меня ничего не получится. Итак, переворачиваю это утверждение. Не получится ⁇ это бездействие. Бездействие ⁇ это нет попыток. Попытка ⁇ это пробовать. Пробовать ⁇ это стараться. Стараться ⁇ это реализовываться. Реализовываться ⁇ это рост. Рост ⁇ это самосовершенствование. Самосовершенствование ⁇ это победа над собой. Победа над собой ⁇ это у меня все получится. Делай, и все получится. У! Вы можете переписать этот перевертыш выучить его, и как только в вашей голове возникнет мысль, что у вас ничего не получится, вы сразу делаете этот перевертыш, и у вас обязательно все получится. Еще хочу рискнуть и дать переформулировку болезни. И вы тоже можете попробовать, почему бы и нет, поэкспериментировать, если у вас присутствует какое-либо заболевание. Давайте попробуем. А вдруг эксперимент удастся? В качестве примера я взяла болезнь анорексию. Поехали, попробуем ее перевернуть. Я, конечно, не знаю, что э, в мыслях у этих людей, но примерно представила это так. Я съем киви и потолстею на 1 килограмм. Киви – это полезный фрукт. Фрукт – это витамины. А витамины помогают быть бодрым и красивым нашему телу. Значит, телу это не вредно, а помогает. Ешь ларка киви, они полезны. Пробуйте, экспериментируйте, любите себя, верьте в себя, делайте те упражнения, которые я вам даю, трансформируйте себя и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то будет полезно. Пока-пока!